Доброго времени суток, дамы и господа! На связи Виктор Бандалет, и это обещанное очередное видео, где я обещал сделать наиболее... Подробный подход, как настраивать рекламу на фейсбуке. Реклама на фейсбуке есть нескольких типов, но до того, как настраивать рекламу на фейсбуке, необходимо сделать несколько моментов. Во-первых, у вас должна быть фан-страница. Если вы хотите действительно нормально что-то делать, действительно анализировать и пробовать продвигать либо иную информацию там бизнес либо да все что угодно рекламу на товары на свои услуги бизнес то вам необходимо создать фан страницу вот если взять вот это мой профиль на фейсбуке если у вас нет вам нужно создать профиль на фейсбуке зарегистрироваться то есть как вконтакте грубо говоря и вам нужно фан страница то есть вот создать страницу есть такой пункт создать страницу вот моя фан страница бизнес ченс которая направлена на мой ресурс businesschance.ru здесь вот как бы идет более-менее продвижение моего бренда моего моей личности, а там профиль ну как бы так между, между прочим. и так, есть несколько возможности настраивать опять же рекламу. Вот смотрите, вот нажимаете на стрелочку в, праве, в правом углу рекламы вот есть Видите раздел управления страницами, если у вас есть их несколько, создать группу, поиск групп, группы не создавать, это ерунда какая-то на фейсбуке, продвижение там плохое, вообще как никакое, и могут за спам просто-напросто блокировать, потому что там ну, как бы один, одна фишка прикольная в фейсбуке, где вы можете пригласить всех своих друзей без их ведома, то есть создали группу, там 500 друзей уже автоматически, они будут приглашены туда. Вот, смотрите, создать рекламу, управлять рекламой. А, у каждого будет свой рекламный кабинет. А, ладно, хорошо, давайте я вам покажу вообще, как реклама выглядит. Так, надеюсь, она у меня тут что-нибудь покажет. Угу, ничего не показала, но обычно как ВКонтакте, вот тут вот справа. Такой, такая картиночка, знаете, как ВКонтакте. Вот видите, вот реклама ВКонтакте слева. Вот это реклама, это таргетированная реклама. Также и на Фейсбуке на, э, появляется таргетированная реклама. Либо вот тут, вот на новостной строке э, обычно появляется реклама. Вот тут, вот подобно посту, да, вот как пост выглядит, ваш пост тоже может продвигаться. Продвигаться за деньги, где люди, все ваши друзья и даже, ну, даже не друзья а Та целевая аудитория, которую вы настроите через свой рекламный кабинет, что я покажу немножко позже, будет видеть вот тут, вот как будто вот первой записью вы будете выскакивать ваши, ваши посты тем людям, которые это могло бы быть полезно и нужно. Итак, хорошо. Вы переходите в рекламный кабинет. Ничего вроде бы сложного. Создать рекламу. Кликайте создать рекламу. Вот, появляется такая табличка. Так, оно сразу. Да. Поднимать публикации, продвигать страницу, перенаправлять людей на веб-сайт, увеличить число конверсии на вашем веб-сайте, получить установки вашего приложения, увеличить вовлеченность для вашего приложения, увеличить посещаемость вашего мероприятия, стимулировать интерес к вашему предложению, получить просмотр видео. А, все прикольно, если все тестировать. Абсолютно. То есть. Что самое актуальное для меня, ну это моя рекомендация, потому что прошел опыт, уже потратил немало количество денег на фейсбуке, это поднимать публикацию. Это вы можете делать прямо на странице, ну не в профиле, а на странице, которую вы создадите. Продвигать саму страницу, это, ну, я думаю, не нужно это делать, потому что ваши подписчики на вашей странице будут появляться... И без этого, если у вас будет хороший контент, хорошая информация, информация. Перенаправлять людей на веб-сайт, увеличить число конверсий на вашем веб-сайте. Вот самое актуальное, вот это еще пункты. Ну и получить просмотры на видео. Вы можете заливать видео на YouTube. Его нельзя вставить как ВКонтакте. Ссылка надо заливать прямо с компьютера. И тоже раскручивать, настраивать рекламу, чтобы ваши видео просматривали. А потом кликали, там определенная кнопочка появляется. Ну, к заинтересованному предложению я тоже немножко э, позже потом посмотрю. Покажу вам, что, это, что я имею в виду. Так, поднимать публикацию мы не будем сейчас именно здесь рассматривать, потому что ее можно рассмотреть прямо со страницы своей а вот смотрите, кликайте перенаправлять людей на веб-сайт, это самое актуальное что я считаю нужным для вас сейчас тем более, если у вас есть уже лендинги одностраничные сайты и есть момент, куда перенаправлять людей, то есть настраивать рекламу Кликаете. и вот тут вот вы вставляете свой одностраничный сайт ссылку на свой одностраничный сайт сейчас вот кого-нибудь возьму ну не важно так вставляете кликаете пиксель покуда не разбирайтесь в этом это более глубокие познания пиксель это вообще ну прослежит глубоко конверсию нажимаете далее и все тут вот показывает очень очень много чего полезного а справа вот видите тут такой вот как датчик это показано все ваши выборы которые вы делаете и сколько вот людей потенциальный охват у вас получается при вашем выборе здесь вы указываете где вы хотите, чтобы ваше объявление на какую аудиторию показывалось из каких стран, например вы можете выбирать, ну все абсолютно то есть, потому что здесь можно потом пояснить русский язык то есть вы даже если будете выбирать Африка Америка, Европа и языки будете выбирать то есть это будет показываться на людей с разных стран но русскоговорящих то есть ну, вам это будет подходить ну, например россия тут сразу опа щелкайте а, беларусь беларусь тут так пишет а тут тут вот прожарка беларусь ну например украина Украина. То есть, и вот так вот, и так далее, и так далее. Я вам показываю просто картинку. Здесь можно баловаться, здесь можно экспериментировать. Вообще, как бы, самограмотно грамотное, это точечно настраивать каждую отдельную рекламу по каждому городу. О, не по каждому городу, по каждой стране. Для того, чтобы прослежить э, статистику и потом просто-напросто отбрасывать необходимую, необходимую страну, если плохо-напросто работает реклама. Но можете, на первых порах сгребать всех на кучу покуда сами же будете обучаться там где-то узнавать подробности моя задача вам сейчас дать базу чтобы вы легко быстренько настроили какую-то рекламу и начали уже потенциальных клиентов э, ну, участников ваш бизнес привлекать Возраст. Вот вы, вы должны понимать, какую целевую аудиторию, какого человека вы хотите в своей команде. Здесь выбирается возраст, например. Я бы выбрал 23, там, не знаю, по 50. 23 по 50. Вот смотрите, видите, справа сразу же отображается. Отображается то, что вы выбрали. И вот с моим теперь выбором 11 миллионов людей получат информацию, ту рекламу, которую я поставлю. Можете на мужчин просто, можете просто э, только на женщин, ну, либо на всех. Вот тут обязательно пишется, например, русский язык, русский. Опачки, все, на 1 миллион меньше стало, но теперь мы будем точно осознавать, что русскоязычные люди нас будут смотреть и будут кликать, только русский. Тут можно, смотрите, семейное положение, то есть вы изучите, вы продумайте изначально, чем составлять рекламу, вам грамотно нужно составиться своего... в Аватар, как еще говорится, целевой аудитории. То есть полностью понимать, на кого вы хотите ссылаться, кого вы хотите в свой бизнес привлечь. Семейное положение какое. Возможно образование, работа, главный состав семьи, этническая принадлежность, поколение, родители, политика и так далее. То есть покликайте, не бойтесь там что-то выбирать, экспериментировать. Без ошибок не бывает там, знаете, результатов. Вот тут в интересах надо писать. Например, млм да то есть ну, почему бы и нет сетевики нам нужны сетевики это те люди которые будут строить сети все выбирайте здесь все что связано с сетевым маркетингом, Сетевой маркетинг, млм мульти маркетинг эйджел млм лиц можете прописать различные компании например oriflame да то есть тут вот видите oriflame кликайте на них чем больше вы сузите свой целевой аудиторию вот э Охват сделайте огромный на узкую направленную целевую аудиторию, тем для вас лучше. Чем у вас будет больше разбросано, тем меньше вы отдачу будете получать. Будете больше сливать денег, но люди будут какие-то не, не теплые, да, не подготовлены приходить, а холодные. То есть ну, прикликнули, но им это не нужно здесь же вот этим людям будет полезно и интересно узнать если вы грамотно ну на лендинг он попадет ага прикольно пассивный доход там, деньги вот те люди эти уже люди подготовлены дальше не знаю тут бизнес в интернете в интернете так нету такого ну бизнес например бизнес индустрия, бизнес школ бизнес конференция, бизнес-модель ну, тут не очень такое предпринимательство, индивидуальный предприниматель тоже можете выбирать предпринимательство малый бизнес ну то есть это будет вот, на людей покажется которым это интересно там я не знаю инвестиции Тут видите портфельность, открытые инвестиции инвестиции в недвижимость то есть можете клацать можете экспериментировать вклады либо вот не знаю просто деньги людям интересно наличные деньги электронные деньги и вот эти интересы вписывайте вписывайте не стирайте как я ну ладно я вот сейчас покажу например млм да вот смотрите сетевой маркетинг бац выбралась Потом, Mary бац, выбрать, Вам будет, вот тут даже предлагать близкие к вам темы. Ну, не все подходит, должны понимать. Финансовая пирамида, опа, бац, подходит. Почему бы не приглашать людей с финансовой пирамиды? Зачем им там участвовать, если можно участвовать нас? Amway, бах, New Skin Enterprises, Forever Living Products, Nutrilite, Monavi, и вот видите, справа потенциальный хват. Видите, он уменьшается. Не бойтесь, что он будет уменьшаться. Наоборот, чем уже, ну, как бы, делайте так, на 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Это уже хорошо. Но не менее 100 тысяч старайтесь убирать. Amway Global, изделие Avon, Ariflame, ну и так далее. Поняли, да, как выбирать. Поведение. Вот тут, чтобы я вам порекомендовал, так, действие в сети. Ну здесь тут я думаю не надо. Вот, операционные системы. Возможно, ну вам не интересно, которые на Windows XP сидят, хотя до сих пор сижу на нем. Вот, что я советую, использую интернет-браузер. Выбирайте все, например, кроме интернет-эксплорера. Да, то есть по мне, то интернет-эксплорером пользуются только бабушки, которые вообще в интернете не разбираются. А все остальные смело кликайте. Вот, аудитория сузится, но исключить тех, кто пользуется интернет-эксплорером. Зачем нам такие люди? Другие категории. Ну, вовлеченные игроки, метаторы, что-то новое появилось. Ну все, можете даже сохранить вот данную аудиторию. Вы можете назвать, чтобы потом в следующий раз вы рекламную кампанию не, соз... когда будет создавать новую рекламную кампанию, рекламу, вы просто выберете вот список вот этих уже созданную аудиторию. Ну если будете на такую же аудиторию создавать. Далее, ну вас может быть в рублях, может быть в долларах, я не знаю, в чем вас будет стоять. Начните, ну не с большого бюджета для начала. Например, в 10 долларов. 10 долларов бац. Дневной бюджет. То есть в день у вас будет... Да ну что-то я преувеличил. Сейчас я скажу. Сколько? В 2 доллара. В 2 доллара. Да. Смотрите. 2-3. Ну вот 3 доллара. 3 доллара. То есть 3 доллара в день. В день у вас будет сниматься. И каждый, каждый день, каждые сутки у вас будет охват от 690 до 1800 человек ваше объявление будет видеть. Чем больше охват, например, видите, 10 долларов, например, охват в сутки будет увеличиться. Ну, вы сами как располагаете бюджетом. Ну, на начальных этапах ставьте 3, например, чтобы вам как-то откорректировать, просмотреть статистику, посмотреть вообще актуально, либо нет, перенастроить целевую аудиторию. А, показать мою группу беспредельно начиная с сегодняшнего дня основные даты начала и окончания Я не думаю Вот клики Вот тут э, интересные моменты Клики по ссылке на веб-сайт платите, платите за показы Клики по ссылке на веб-сайт платите за клик По ссылке дневной Вот я рекомендую вторую стать э, Стоимость за клики Стоимость за клики а, И вот тут в, э, я рекомендую выбрать второй пункт, выбрать ставку за клик по ссылке самостоятельно. То есть, я рекомендую вам самим поставить стоимость клика. Если у вас будет в долларах, я сейчас скажу, сколько в эквиваленте рекомендую поставить в долларах за клик. До 0,16 долларов. Запомните, до 0,16 долларов. Либо до 10 рублей России. 0,16 долларов для начала. Хотя тут рекомендуют ставку 0,20. Можете ставить 0,20. Значит, вы гарантированно попадете и по вашей рекламе будут ставить. Вот минимальную ставьте, которая тут указана. 0,20, например. 0,20 за клик. Все. Вы, ваш бюджет будет только... Списываться, когда человек будет кликать по вашей рекламе. А, тип доставки, дополнительно все. Вот тут вы выбираете вот эту штучку, первое, одно изображение. И вот тут выбрать изображение. Можете прям до 5 изображений. Ну, много можно загружать. Вот тут смотрите, в фотошопе, либо как-то специально выбираете картинку. 1200 на 628 пикселей. Чтобы красиво это все вписывалось. Вот тут вот справа будет видно, как отображается ваше рекламное объявление. Вот если вы 5 картинок загрузите, ну, либо больше, значит, до 6, ну, не более 6 картинок. Значит, у вас автоматически создадится 6 объявлений только с разными картинками. То есть... Вы сможете потом проследить, какое объявление хуже работает, и просто его отключить. И лучшую картинку оставить. Вот. Тут э, заголовок. Ну, пишется, например, не знаю. Хотите пассивный доход. Доход. Пассивный доход. Вот тут он нас отобразится. Узна... Узнаете, как, как э, в кризисное время э, купить 300 долларов за 100? Ну, я примерно. Ну, сильно такими дерзкими словами не раскидывайтесь. Фейсбук э, э, может вас забанить. Не знаю, можете аккуратно начните. Э, Станьте благосостоятельным, например, да, то есть э, узнайте рабочие методики и возможность, которая сможет э, увеличить ваш доход в три раза, да, вот, вот в таком направлении. Потому что вот именно за такие высказывания может Facebook заблокировать ваш аккаунт вообще рекламный на время, а может и навсегда. Что я рекомендую? Картинки классные находить, яркие, чтобы вот понимаете, чтобы вы вот где-то увидели картинку и вам просто захотелось по ней кликнуть, а, яркую, красочную, заманчивую. Текст, вот, заголовок, рекламное объявление тоже пишите ну, грамотно и вовлекающе, чтобы ну, захотелось кликнуть. Не просто бы как составить объявление. Вам важно, чтобы человек увидел, кликнул, ему понравилось и он зарегистрировался. Выбрать кнопку, тут выбирается, например, подробнее. Тут появится кнопочка подробнее. И вот видите, появилась кнопка подробнее. И тут вот еще можно подробно писать. А, здесь, а, вы, здесь вы узнаете рабочие рабочие наработки, как стать благо, благополучным, увеличив свой доход. А, как минимум в три раза здесь мы можем много букв ну писать здесь же вот в заголовке в тексте есть, ну ограничено количество слов и не так уж сильно распы распылишься вот видите все вот, как я рассказал таки поставилось все вот вот это основное именно по таргетированной рекламе вот тут показывают вы даже можете удалять ну вот тут как будет выглядеть в ленте новостей на компьютере, то есть как я вам показывал, да, вот человек гортает новости, и вот человек будет видеть такую картинку. Это на мобильных устройствах, если человек лазит по фейсбуку, ему будет показываться на мобильных устройствах, такая реклама. Правая колонка, и вот эта правая колонка, о я говорил, вот она справа будет отображаться здесь у человека. Ну и это, видите, то есть на рекламных площадках, у которых есть договоренность с фейсбуком. Все, здесь у вас появится кнопка продолжить, создать рекламу и реклама пойдет на модерацию. В течение некоторого времени будет проходить модерацию и вы сможете посмотреть прошла ли ваша реклама, ну и пошли показы, клики и так далее. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Управлять рекламой. Вот у вас будет свой личный кабинет. Личный кабинет, где вы можете все-все-все увидеть. Да? То есть, э, публикации, сколько потрачено денег, э, результаты, охват, стоимость, клики и много-много другое. То есть, э, вот тут вот можете кликнуть да? То есть, и видеть за каждую рекламу бюджет какой и многое другое. Так, окей. Теперь я покажу, как... Э, продвигать пост. Вот у вас страничка. Вы можете здесь вот оставить, как знаете, как ВКонтакте, ставить пост, вот как у меня. И вот под каждым постом есть кнопочка Поднимать публикацию. Вы кликаете тоже. Выбираете целевую аудиторию вот слева. Аудиторию тут можете даже уже выбрать по умолчанию, если вы ее сохранили. Общий бюджет. Вот вы решили: вот я подниму только на 3 доллара. Либо ну, на 1 доллар за 1 день. Все, этот пост будет подниматься 1 день, только потратится 1 доллар. И ваш пост, который вы поднимаете на страничку, увидит от 410 человек до 1100 человек за день. То есть прикольно, да, Вы придвигают. Тут привязывается карточку. То есть ну, тут все на интуитивном уровне, все разберетесь. И так вот можно продвигать даже пост. Вы можете что-то заманчивать, как Дмитрий Белаш, мой менеджер, он пишет заманчивые какие-нибудь интересные посты у себя на стенке ВКонтакте. Вот Можно и здесь писать привлекающие посты, про проценты, не знаю там про бизнес, про преимущества. Просто поднять публикацию. На доллар подняли, вас увидело 410 человек. Кто-то перешел по ссылке, зарегистрировался. Почему бы и нет? Супер. На стенке указывайте там ссылочку на одностраничный сайт и продвигаете. Также сюда можете заливать видео видео, как у меня видите, и по Elevrus, и по своему бизнесу. И тоже можно поднимать, продвигать это видео. И тоже ставить кнопки под видео. и ну, человек будет смотреть видео, ему понравится, он будет проходить и регистрироваться. Ой, все, ребят, с большего рассказал, просто я как бы не технический вообще специалист по, по настройке, но как бы сам уже настраивал, какой-то опыт вам передаю. Вообще, как бы эта тема намного глубже, очень намного глубже, но э я не могу сейчас именно вот донести до вас все, что необходимо, но для базы, для начала, чтобы вы понимали, чтобы вот вы взяли и сами настроили, проэкспериментировали, Возможно, даже вот так вот кулибинским методом у вас пойдет там, реклама и регистрация в свой бизнес. Чу что, задавайте какие-то вопросы ко мне, я буду точечно на них отвечать в дальнейшем. Все, ребят, был рад для вас вещать. Надеюсь, что для вас было это полезно. Если оно так, ставьте лайк, неважно, где вы его смотрите. Подписывайтесь на мой YouTube канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. No right. way.